Если что Ты ты сидишь на бою всех Ты на целый мир, быстрее всех Все быстрей, чисто время, все быстрей Время стресса, пусть всем чисто все быстрее. В моей страны, моей земли Ждать мы ни секунды не могли Жизнь же все сложнее и все быстрее Темп наш современный чародей Темп наш современный чародей Жизнь прист важней, все быстрее, все быстрее, учиться время все быстрее, Время стресса быстростей, чисто все быстрее. Ты в ты у вас на чертой. Ты на целый мир быстрее всех. Мир засыпнуть и Мир за на успех. Ты на целый Быстрее всех Все быстрее, чисто время, все быстрее Время открылось, а быстрее все, все быстрее Итак, друзья мы встречаем и базуем воины солистка ансамбля «Экспром» Любила Щербатова.